Сейчас продемонстрирую экран. Видно, слышно да. презентацию? Отлично. Да, хорошо. Угу, отлично. И сегодня у нас тема «Шкала эмоциональных тонов. Шкала эмоций». Тоже это такое. Каждый человек постоянно испытывает те или иные эмоции. Эмоции могут быть яркими, эмоции могут быть такими уравновешенными. Эмоции, чувства ⁇ это то, как мы реагируем на события, которые происходят вовне нас или внутри нас. Из эмоций, из нашей реакции рождаются наши чувства, настроения и эмоция сопровождается определенным нашим поведением. Способ выражения наших эмоций – это такой тон. Шкалу эмоциональных тонов разработал и предъявил миру Рон Хаббард в конце 50-х. И эта шкала характеризует эмоциональные тона человека. То есть он эмоциям придал некую такую цифровую, числовую значимость. Шкала градируется от 0 или от 0,05 до 4. И вот сейчас посмотрите на эту шкалу эмоциональных тонов. Шкала считается снизу вверх от 0 до 4. И сейчас я вам немного расскажу про шкалу в целом, а потом мы по отдельности разберем, Разберем вот отдельные ее составляющие. Что такое ноль по шкале эмоциональных тонов? Это смерть. Смерть тела, то есть эмоцию у человека нет, только если нет самого человека. Если человек жив, даже если у него тяжелое какое-то там заболевание, состояние, то эмоции есть, они есть. И самая низкотоновая эмоция – это апатия. Апатия это эмоция, когда когда человек выключите пожалуйста микрофончики все, чтобы не было у нас звуков посторонних. Спасибо. Апатия это эмоция, когда энергии практически нет. При апатии единственное, что может делать человек это лежать. Даже сидеть, даже как-то говорить, человеку тяжело. То есть у человека настолько мало энергии, у него нет практически сил. Человек может только лежать, человек может там как-то стонать. И это апатия. Вы можете примерно себе сейчас вот эту э, шкалу нарисовать, такой просто линией от нуля до четырех вверх, такая вертикальная линия и на ней проставить вот такие значения. Сейчас мы будем по отдельности каждое из этих тонов разбирать. Ноль по шкале эмоциональных тонов – это смерть. Апатия – это первая такая эмоция, которая возникает, самая низкотоновая эмоция, и в этом состоянии человек, ну, в общем-то, он, он настолько погружен в какие-то свои проблемы, ему настолько тяжело, больно, он настолько не верит ни во что, что у него там только в голове могут быть мысли какие-то «все, больше не могу, все бесполезно, ничего не помогает, ничего не меняется, жизнь ужасная». И, и все, и, и ни на что больше энергии практически нет. Следующая эмоция по шкале эмоциональных тонов – это такое вот горе. Когда 0,1 – это состояние жертвы. Когда у человека только внутри такое переживание. Человек считает, что ничего от него не зависит все обстоятельства, все люди вокруг, против него, жизнь его раздавила, никому нет до меня дела, полное такое погружение в себя, полное разочарование, жалость к себе, страдания, беспомощность и постоянная такая жалость, жертвенность, беспомощность, никчемность. Но вот это состояние, оно уже выше, чем апатия. То есть с каждым новым подъемом по шкале эмоциональных тонов происходит добавление энергии, добавление энергии в тело. 0,5 горя. Ой, ну как же вот человек горюет, человек находится в таком э, процессе, как горевание. Горевание наступает тогда, когда произошла какая-то утрата. Утрата э, э, каких-то отношений. Это либо развод, либо кто-то ушел мирной. Утрата, э, может быть, каких-то материальных ценностей, какие-то э, трагедии. Утрата здоровья, когда происходит... Осознание, что здоровье потеряно, что возможен какой-то печальный исход, утрата каких-то очень важных, значимых людей, событий, вещей. И когда произошла утрата, человек убит горем, человек горюет. И э, горевание ⁇ это обязательная такая стадия проживания, э, проживания вот этой утраты. У человека сильное беспокойство, у человека э, боль, у человека там сомнения, переживания э, по поводу его э, ценности, важности. То есть человек полностью погружен в этот процесс. Он э, может только плакать, он может жаловаться, он может э, страдать, э, рыдать, э, но у него нет нет энергии на что-либо другое. Но относительно апатии, относительно вот такой жертвенности, когда э, практически бездействие здесь уже происходит какое-то такое. Проживание этого горя, происходит переживание этого горя, потому что каждое чувство нужно пережить, каждые эмоции, которые скопились, подавленные эмоции, о которых мы с вами говорили на других лекциях, их тоже нужно прожить, отпустить и тогда они уходят, тогда происходит подъем по шкале эмоциональных тонов. В реабилитации алконаркозависимые, когда попадают в реабилитацию, они тоже проживают этап горя. Для них утрата их образа жизни, для них утрата вещества. Они привыкли все время употреблять они привыкли иметь возможность все время употреблять вещество, а тут этого нет. И происходит горевание в том числе и по утрате и образа жизни, и тех вот специфических каких-то жизненных обстоятельств, в которых жили зависимые. И для зависимых это утрата, когда близкие помещают своих зависимых в реабилитационный центр, то созависимые тоже начинают проживать вот такую утрату, переживания, горевания. Здесь начинают всплывать вот эти чувства горевания, жертвенности, беспомощности от того, что тоже произошла утрата. Утрата какого-то представления о том, что есть в жизни. Утрата Утрата ожиданий, утрата какой-то надежды. То есть все как будто разрушилось, произошла какая-то катастрофа, и кажется, что ужас, ужас, ужас, такое пережить невозможно. На самом деле это начинают рушиться эмоции, иллюзии. На самом деле эмоции такие возникают, потому что созависимые вдруг сталкиваются с реальностью, с той реальностью, с которой не сталкивались до этого. Были какие-то ожидания, были какие-то надежды, что как-то проблема решится, как-то там мы сможем сделать. Но когда уже близкие попадают в реабилитацию, у созависимых тоже начинается вот этот процесс горевания. Как же так? Да как могло такое произойти? Да почему это с нами? да, вроде бы у нас там приличная семья, такие же переживания происходят, когда были отношения, когда происходит разрыв отношений, когда происходит развод. В отношениях также люди создавали какие-то надежды, какие-то ожидания, как это будет, и вдруг вот такой, Коллапс. И вот эта, эта утрата, она поднимает вот эти как раз самые такие низкотоновые чувства. Я немножко гундосю. Прошу прощения. И горе нужно прожить. Вот этот процесс горевания нужно принимать, нужно осознавать. Нужно разбираться, а что же я утратила, что же я утратил, о чем я горюю, почему вот это все происходит. И вот, вот это осознание, что произошла утрата каких-то самых светлых мечтаний, ожиданий, произошла утрата образа там, семьи, отношений, произошла утрата реальности собственной. То есть казалось, что реальность одна, а когда вот это вот все вскрылось, произошел разрыв, произошло понимание, что близкий болен, происходит вот такое переживание. Во всем этом необходимо себе признаваться, это можно прописывать, проговаривать осознавать, проживать в теле, писать дневник чувств. И тогда вот это горевание, оно сокращается. Чем осознаннее мы проживаем эмоции, чем точнее мы их идентифицируем, тем легче и быстрее мы справляемся с самыми низкотоновыми эмоциями. Следующее. Следующее по шкале эмоциональных тонов – 0,8 – это такое задабривание. Задабривание, когда человек уже поднимается чуть выше после горевания и начинает перед всеми как будто так заискивать, начинает перед другими играть такую какую-то роль соглашательства, пытается угодить, пытается задобрить других, то есть у человека внутри много переживаний, много еще боли, горя, но он не понимает, как же, как же с этим быть, есть какое-то представление, что что надо с этим что-то делать, что проблемы, может быть, и не просто так, и все-таки я имею к этому какое-то отношение, и какая-то моя ответственность в этом есть. Но так как полного понимания, почему же так и от чего это нету, то, чтобы выглядеть в глазах других как-то положительно, человек вот начинает задабривать, пытается подстроиться под других, пытается угодить, занимает такую роль соглашателя. Соглашателя, поддакивать может в каких-то вопросах, пытаться быть таким каким-то очень удобным, угодливым. И таким образом вот эту свою внутреннюю боль немножко как бы одеть в ее, в такую в маску. Что все хорошо, так как э, э, есть такое внутреннее представление, что когда мы э, соглашаемся, когда я соглашаюсь с кем-то, то я вроде бы в глазах этого человека хороший, хорошая. И поэтому, вот, чтобы выглядеть в глазах других э, в таком в хорошем цвете тони, человек соглашается. Это соглашательство, это дефект характера. Следующее. Градация по шкале эмоциональных тонов это сочувствие, это переживание. то есть так как человек сам много, много проживает бол зависимой, созависимой, утративший какие-то отношения, это тоже созависимые. И так как у человека у самого внутри тоже много еще этой боли переживания, то он э, начинает и э, сочувствовать другим, начинает понимать других. С одной стороны, это такая как положительная реакция, что появляется эмпатия, появляется понимание, как может быть тяжело, потому что э, человек сам уже прожил, прочувствовал вот эту боль. С другой стороны, это тоже э, как э, такая... Реакция созависимого, когда человек начинает сочувствовать всем и все, не особо понимая, а ему-то для чего это, а ему зачем как-то там к чужому горю присоединяться, ему для чего это. Может быть, это и не всегда нужно поддержать, посочувствовать в моменте какое-то время это… Это нормально, это положительное, так сказать, качество характера, но у созависимых это частенько бывает в таком гипертрофированном варианте и созависимые впадают в такое сочувствие всем и все и всех. Вот здесь тоже желательно знать чувство мира, сохранять свои границы и не доводить себя до того, что начинать как-то вокруг вот всем сопереживать, сочувствовать, э, страдать и тем самым э, себе, э, нагребать еще на себя, еще вот таких вот низкотоновых эмоций. То есть во всем нужно чувство меры. Следующее, 1.0. Это страх. Страх – это состояние, когда человек боится, что что-то произойдет. Страх – это ожидание каких-то каких таких негативных событий. Страх, страх – это чувство, когда есть опасение, что кто-то про что-то узнает, вскроется какая-то информация появится, появится какая-то угроза, и вот на страхе, на страхе человек, как правило, молчит, потому что он боится, что что-то вскроется, произойдет какое-то разоблачение. Человек подстраивается, человек на масках, что вот его могут разоблачить, но на самом деле внутри такое состояние, что все ужас, ужас, ужас, полный капец, что делать, помогите. И человек пребывает в таком напряжении, в таком зажатом состоянии, в ступоре в каком-то. И, ну, и, и, и, и тоже мало действий, когда страх, мало действий, потому что энергии слишком мало. Следующее, один-один. Это скрытая враждебность. Что такое скрытая враждебность? Скрытая враждебность это когда у человека есть какие-то негативные намерения, у человека есть какие-то корыстные цели, у человека есть какой-то умысел что-то получить от другого, от других но при этом он про это не говорит, он это скрывает, потому что, потому что намерения они вот такие не, нечистые, нечестные, они часто преступные во вскрытой враждебности находятся все преступные элементы. То есть когда дилеры продают наркотики, когда подсаживают на наркотики, они естественно, изображают из себя, что они такие вот там добродетели, что они кому-то могут помочь, что-то предложить, и человек получит как будто там расслабление, удовлетворение, все проблемы решатся. На самом деле здесь корысть, на самом деле это лицемерие, фальш. Преступные элементы, когда тоже намереваются совершить какие-то свои тайные замыслы, они тоже находятся в скрытой враждебности. То есть человек внешне улыбается, человек держит такую хорошую мину, пытается изображать из себя нечто такое вот активное, позитивное, такое прям белый пушистой, а на самом деле за этим, этим какие-то очень корыстные, очень нечистые намерения. И в скрытой враждебности еще часто находятся, те, кто, те, кто ну, стыдятся, стыдятся, Своих мыслей, стыдятся своих чувств. Например, пациенты в реабилитации находятся на первоначальных этапах вскрытой враждебности иногда, когда хотят, чтобы их побыстрее выписали, они изображают, одевают такую маску выздоровленца: что я уже все понял, я теперь знаю, как все нужно, да, а внутри обида, злость, ненависть, досада, разочарование что вот близкие меня сюда засунули, персонал тут надо мной издевается и находится вот в такой скрытой враждебности, но сам про это не говорит, не говорит о том, что ему не нравится, не говорит о том, что его тут все бесит и он возмущается. Созависимые тоже могут находиться в скрытой враждебности, когда кажется, что, вот, вокруг их обманывают, ими как-то манипулируют, но сказать про это как-то сложно, как-то страшно, и в итоге созависимые тоже могут одевать такую маску, что, ну, у нас все хорошо, вот, ну, вы как-то там подумайте, вот, там, он у меня хороший мальчик, это вот он оступился. Мальчику, допустим, там 40 лет, он из них 20 ä, употребляет, он алкоголик или наркоман, но мама продолжает находиться в иллюзиях, что мальчик хороший, у мальчика ä, просто проблемы, у мальчика вот только тут началась вот эта вся самоизоляция, и вот у него с работой проблема появилась, и мальчик вдруг запил. но ну, он пьет тут вот несколько месяцев, а то, что он 20 лет пьет, Мама даже не замечает и не понимает, но при этом э, и у мамы тоже может быть, у мамы, у близких такое отношение, что вот э, на ее ребенка там что-то излишнее думают, ставят штампы, ярлыки, что он там алкоголик, наркоман, а вообще он хороший мальчик, он хороший ребенок, э, хотя ребенку уже э, детство вроде бы как первые 40 лет детства, Завершились и надо бы как-то повзрослеть, но вот это вот э, неумение управлять своими эмоциями, непонимание своих внутренних процессов, непонимание э, вот этих всех процессов зависимости-созависимости приводит к тому, что э, созависимые тоже вот, э, проходят такую стадию, этап, когда вот скрытая враждебность и есть злость, есть какие-то обиды на, на персонал, там, на близких, но напрямую сказать об этом как-то страшно, как-то вроде бы неловко. И поэтому созависимые тоже играют таких положительных, добродушных. Вот, но, но как любая маска, как любые подавленные эмоции, это тяжело носить, это забирает слишком много энергии, вот, и это требует, опять же, снятия этих масок, потому как чувства рвутся наружу, чувства, они на то нам и даны, природа чувств в том, чтобы мы чувствовали, мы через чувства лучше понимаем, что с нами происходит, что вокруг происходит, вот, и поэтому… Поэтому вот эмоции меняются, и с ними можно работать осознанно и осознанно идентифицировать и разбираться, а что же со мной. И тогда они меняются и происходит подъем по, эмо... по шкале эмоциональных тонов. И если не работать осознанно, то постепенно они все равно меняются, потому что либо происходит какой-то такой внутренний, эмоциональный взрыв, и человек где-то проколется, и эта маска там лопнет, просто уже энергии не хватит ее удерживать, либо просто уже как-то какими-то другими действиями произойдет проживание, осознание этой скрытой враждебности и так далее, тоже пойдет выше. Либо, может быть, еще и вариант, если человек ничего не делает, а только усугубляет, тогда человек может наоборот спуститься вниз, пойти, когда зависимые могут и попасть и в места не столь отдаленные, и может произойти какая-то физическая травма, то есть… Тело может отреагировать, психика может отреагировать по-разному. Лучше со всем этим работать, разбираться и сознательно управлять, понимать, как это работает и управлять этими процессами. Следующий у нас по шкале эмоциональных тонов – это такой… Вариант как холодность. Холодность, отсутствие сочувствия, то есть человек занимает такую отстраненную позицию, человек говорит, что мне все параллельно, мне на все плевать, там это твои проблемы. И э, таким образом человек пытается дистанцироваться, дистанцироваться от каких-то собственных переживаний, дистанцироваться от внешних событий. Ну, э, это тоже э, энергии мало, просто не хватает энергии на какие-то действия, на э, какие-то изменения, и человек вот ведет себя таким образом. Дальше. Дальше начинается постепенная такая открытая враждебность, то есть скрытая, когда человек скрывает свои негативные чувства, но долго их удерживать невозможно, и начинается проявление этих чувств. Один и три – это негодование, то есть когда человек уже начинает возмущаться, негодовать, говорить о том, что ему не нравится, озвучивать. И это уже больше энергии, это 1,3 негодования, 1,5 это гнев, злость, когда человек уже открыто выражает свои чувства, он говорит, что мне не нравится вот это, мне не нравится вот это. В реабилитации, когда у пациентов начинается вот этот период, мы очень радуемся, потому что, ну, потому что это такая динамика, это показатель того, что человек уже начинает снимать свою маску, начинает выражать свои чувства и начинает быть честным, начинает проявлять истинные чувства, а не закрывает их, не пытается их как-то замаскировать чем-то. После того, как вот чувства гнева, злости выражены, появляется боль, появляется, может появиться досада, сожаление, такое падение по шкале эмоциональных тонов, потому что вот эти чувства, они, если много и долго в них пребывать, то и ничего не делать, то появляется досада, сожаление от того, что вот как-то я не смогла по-другому, почему же вот все это со мной происходит, почему вот именно я в это попала, попал. Дальше по шкале эмоциональных тонов 2.0 это антагонизм, то есть человек начинает всему сопротивляться, он уже не так агрессирует, он уже не так злится, он начинает защищать какие-то свои интересы, начинает отстаивать свою точку зрения, но при этом он против всего, да тут все козлы, да вообще там, что вы от меня хотите, вот, в общем, чтобы человеку, когда он в антагонизме, не предлагать, он будет против всего. Он против всего, потому что у него состояние борьбы, у него состояние все время с кем-то спорить, он совсем не согласен. И это тоже уже такая динамика, когда после просто злости, просто какого-то постоянного такого напряжения, раздражения, начинается... Уже какой-то такой диалог, то есть человек спорит, человек обвиняет, человек возмущается, обесценивает все, что вокруг, но это просто такой этап. После антагонизма два с половиной – это скука. Скука, когда уже много негативных эмоций выражено, когда уже какая-то злость, какие-то подавленные эмоции, которые скопились за предыдущую жизнь, предыдущие какие-то периоды выговоренные, прожиты появляется такое затишье Затишье внутри уже не хочется злиться, уже не хочется там обижаться, обвинять, хочется как-то просто там отстраниться, все становится как будто неинтересно, как будто уже там, да, я все это знаю, все, что мне тут показываете, рассказываете, мне все это неинтересно. Это, в общем, не для меня, это не ко мне. И вот от, от, от апатии до скуки, вот от 0,5 до 2,5, 5 сотых, вернее, апатия, до 2,5 – вот это весь период, это такой период невыживания. Пока человек находится в этих чувствах, э очень сложно выжить, очень сложно как-то без помощи справиться, э энергии очень мало. Выживание начинается уже вот выше скуки, когда есть какое-то удовлетворение, то есть когда человек прожил уже вот этот этап скуки после каких-то вот своих там потерь, утрат, осознания своей болезни, проблемы. Прошел уже как-то это все, и злость прожил и осознал, и дальше выразил уже там и обиды, и прогоревал, и, и повозмущался, и на масках побыл, и поскучал. И вот когда вот эта большая часть уже всех этих чувств прожита, Появляется такое освобождение, то есть вот тот балласт, который в душе подавленных негативных эмоций скопился, он сброшен. И вот тогда появляется какое-то такое первое удовлетворение, что они все уж так и плохо, что может быть, может быть еще все наладится. Вот здесь уже может появляться какая-то надежда, когда когда, в общем, приходит вера, вера, что, а может быть, еще и не все потеряно, а может быть, еще получится в этот раз, и теперь я уже вот буду действовать по-другому. И тогда, тогда вот человек начинает уже что-то делать, какая-то появляется энергия. 3.0 это консерватизм, то есть когда человек уже чем-то удовлетворен, когда он относительно эмоционально уравновешен, спокоен, но ему при этом не хочется ничего менять, ему и так вроде бы все хорошо, что вы ко мне лезете, почему я должен себя менять, я не хочу ни под кого подстраиваться, у меня и так все хорошо, не надо меня там учить жизни, вот. у меня все в порядке, отстаньте от меня. То есть человек вроде бы удовлетворен тем, что есть, и не хочет развиваться, не хочет куда-то дальше расти. Ему кажется, что и так все в порядке. И вот это вот та константа, в которой ему комфортно в этих обстоятельствах, и он вот в них пребывает. После этапа консерватизма начинается интерес. Сначала это такой м -м, небольшой интерес, потом появляется сильный интерес, когда человеку становится интересно что-то новое, когда э, у него какое-то там внутри, м -м, а действительно есть что-то, чего я не знаю, а действительно есть что-то, что может мне помочь и еще больше улучшить свою жизнь, а действительно... В мире много всего еще, про что я даже там и не подозревала. И вот этот интерес, он начинает как-то двигать человека вперед, заставлять дальше развиваться, заставлять меняться, заставлять идти вперед, ставить какие-то новые цели, мысли, отпускать прошлое, то есть энергия уже увеличивается. Когда вот жизнь становится интересной, Жизнь становится наполненной, появляется веселость, бодрость, азарт такой. Вот. И тогда, тогда, тогда кажется, что ну, жизнь прекрасна. Уже все вот то, что было плохое, оно позади, оно пройдено. И теперь можно порадоваться. Теперь, теперь есть уже ради чего жить. И жизнь вообще действительно прекрасна. И я уже там столько прошел-прошла. Теперь можно просто жить и радоваться. Уже пришло время быть счастливым. И 4.0 по этой шкале – это энтузиазм. То есть энтузиазм – это такое внутреннее состояние, когда много сил, когда много энергии, когда есть уверенность, что все получится, когда каждое действие, все, что человек делает, он делает с таким... Подъемом, он двигается, он верит, э -э -э, вперед вперед, э -э -э, мы победим, все будет хорошо. И вот это состояние, оно, в общем-то, э такое верхнее по шкале эмоциональных тонов урона Рона Хаббарта, но после э -э него уже в эту шкалу добавили еще. И есть... Э -э -э более высокий и вот 20-0 – это действие. В реабилитации мы пациентов заставляем все время действовать. 20-0 – это в 400 раз энергии больше, чем апатия. Действие – это то, что выводит нас из кризиса, это то, что выводит нас из состояния жертвы, Беспомощности, жалости к себе постепенно шаг за шагом поднимает нас выше по шкале эмоциональных тонов и э, жизнь меняется. меняется, потому что идет поэтапное проживание подавленных чувств, идет поэтапное отреагирование на ту боль, на те проблемы, которые были и э, происходит эмоциональное наполнение, происходит эмоциональное выравнивание появляется понимание и навык, как же правильно, как правильно управлять эмоциями, как правильно реагировать, что такое чувство, что такое эмоции, как на них влияют действия, как на них влияет осознанность. И главное, что вот я хочу, чтобы что вы поняли из этой лекции, это то, что всегда нужно действовать. Всегда нужно действовать, понимать, что если у вас какая-то низкотоновая эмоция, если у вас, если у вас какое-то горе, переживание, гнев, обида, то это не всегда так будет. Это просто нижняя ступенька. И ваша задача двигаться, двигаться через действие, двигаться проживая те чувства и эмоции, которые есть здесь и сейчас, двигаться, понимая, что дорогу осилит идущий. И вот самое главное, еще раз повторю, это действие. Действие, проживание чувств, и тогда то состояние, которое у вас есть в моменте, которое окажется что какая-то безысходность, какой-то ужас, и как будто все, полная катастрофа, ничего не изменится, на самом деле это только на сейчас так. Да, сейчас так, сегодня так, но это совершенно не значит, что это будет на всю оставшуюся жизнь. Дальше будет лучше. И э, вот эти вот э, шаги, э, движения по шкале эмоциональных тонов тому подтверждение. Так, ну это, наверное, вот все, что я вам хотела сказать. Я сейчас...